Санкт-Петербург основан Петром I в 1703 году на бывших шведских отвоеванных землях. Здесь была заложена крепость Санкт-Петербург. Петр I назвал город в честь апостола Петра. В 1720 года город стал называться Санкт-Петербург. народе зовется Питер. С 1712 года столица государства Российского. В город из Москвы переведены царский двор и государственные учреждения. Столицей Санкт-Петербург был до 1918 года. В наше время город называют северной столицей. В Питер ездим каждый год, останавливаемся в недорогой гостинице, которая сохранилась со времен СССР. Наверное, по комфорту и мебели гостиница расположена на Васильевском острове от ТЭЦ номер 7 в Дельте Неви Васильевский остров самый большой а это все что осталось после революции первое что попадается на глаза возле гостиницы это церковь милующие иконы Божией Матери церковь была заложена в 1889 году рядом еще одна церковь Храм Успения Пресвятой Богородицы. Заложен храм в 1895 году. Церковь красиво смотрится с разных ракурсов. Рядом набережные, где швартуются круизные лайнеры. Здесь же можно покататься на роликах. Недалеко чугунный разводной Благовещенский мост. Соединяет остров с центром города. Мост построен в 1850 году. Самая узкая улица, шириной 5,5 метра, Санкт-Петербурга, считается улица Репина. Возникла в 1720 году. Кунсткамера, Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого, Российской Академии Наук. Здание Академии Наук. Растральные колонны. Развод дворцового моста. Народ радуется и празднует. Панорама реки Невы и набережные Васильевского острова.